Время – идеальный убийца. От него никому не уйти. Важно только одно. Ход времени нарушился. Возник разлом, ведущий к концу времени. Мы пытались добыть прибор противовес. И заварилась каша. Нас поджидал Пол Сарин. С сверхспособностями. Джек. Как у меня. Ладно? С чего начнем? Начнем Сначала. Я приехал к своему лучшему другу Полусарину. Он хотел мне показать, над чем работал. Джек Джойс, собственной персоной. Ты чего-то не договариваешь. Это насчет моего брата? Все еще переживаешь за него? Заткнись. Медленно подходи. Ага. <таспула> <таспула> <таспула> Это еще как понимать? Не все так просто. А так и не скажешь.